Эрдоган, что тебе сделал плохого? Почему он мне что-то сделал плохого? Я его, конечно, не люблю, Эрдогана, но я отношусь к нему с уважением, с большим. Я вижу, насколько он проницательный и, в общем-то, серьезный политик. Это не Путин вам, Эрдоган. Поэтому я и вижу, что он как бы планирует определенные вещи. От того, что я говорю то, что планирует Эрдоган, это он мне что-то плохое сделал? Нет. Представляю, как Эрдоган завидовал Путину Представляете, вот он сидит на ней и думает Бля, какое ничтожество получило Бля, в полновластное свое владение Такую огромную страну С невероятными ресурсами С огромной армией, оставшейся от СССР С огромной техникой какой-то Невероятной, с космосом И это сука все просрал А Эрдоган получил, ну, совершенно другое Маленькая территория, не очень большой народ да? Но ну, относительно, конечно, российский народ тоже не очень большой Но гораздо больше что турецкого народа да? 7 миллиардов всего-навсего бюджет оборонки И за короткий срок какую армию сделал Эрдоган? Сухопутная армия по численности одинаково с путинской морской флот скоро, наверное, уже обгонит путинский Техника новая Абсолютно вся новая техника, да, и это передовая техника современного боя. Вот что? Конечно, он сидит, репу чешет и скажет, вот там ублюдок какой получил. господи, почему ему, да? Пишет Эрдоган уже в мечтах России.